Как ВКонтакте захватывает интернет обновление 2023 года? Ой-ой-ой. Ой, если нарезчики нарезают, то с этого момента, короче, я держу в курсе. Я прямо сейчас переписываюсь с ВК PlayLive'ом. Мои рекламные менеджеры уже переписываются с ВКонтакте. Возможно, через пару месяцев я буду эксклюзивы туда Возможно, еще не точно. Вот, они пока что крупников только забирают. Но... Я, я поддерживаю то, что ВКонтакте выкупают блогеров, условно дают им денег за эксклюзивный контент, то есть пригоняют аудиторию. Я это полностью поддерживаю, я не знаю, о чем будет ролик, но очень интересно про ВКонтакте послушать. Погнали. Рекордный просмотр на ЧБД. Откуда они? А твои... чё, чё, Рекордный просмотр на ЧБД. А, да, а, о, я понял. Короче, сейчас будет э, что-то из разряда... Э, они дают больше охвата тех блогеров, которых перенесли на ВКонтакте, и при этом обычные паблики душатся. Это факт, это факт, с этим спорить не буду, сразу говорю. ВКонтакте реально не подкручивает, это все реальные, настоящие просмотры. Просто... Скажем так, алгоритмы теперь работают больше на блогеров. Если ты блогер, перезаревай ролики на ВК, тебе, тебя легче продвинет сам ВКонтакте на фоне каких-то обычных пабликов с мемами. Откуда а он Развитие платформы ВКПЛЕЙ, новая система ранжирования, функция записи видео и все это нововведение ВКонтакте. Я, как и подавляющее большинство пользователей это реклама? ВКонтакте заметил... Это реклама или нет? Возможно, реклама. Но меня такой рекламы не покупали, это странно. То, Начинается с 23 -го года, приложение начало резко меняться. В этом видеоролике я попытаюсь разобраться и понять, что происходит с ВК в данный момент. И почему нам, возможно, готовят замену Ютуба. Для кого-то это не очевидно. Есть часть для кого это не очевидно. То, что, ну, типа, ВК Play Live, который уже лучше Твича. То, что ВКонтакте блогеры покупают блогеров, и это хорошие действия, шаги. Для кого-то это не очевидно. С самого начала я хочу выразить недовольство, потому что я купил носки в ВК, их собственный мерч, который продается в Питере. И эти носки мне обошлись в 500 рублей. Вы чё там охуели? Сейчас. 460. ВКонтакте это огромное. 40 рублей это огромные деньги. Блять, заметьте, он голый, но надел жилетку. Ой, ой, ой, <уй>, <р equipment> Ну, типа, ну, ну, типа, если ему претензию кто-то кинет, типа, что ты в роликах всегда гол? Ну, я одетый. Рация, и, и личное мое мнение, ВКонтакте после ухода дура поменялись в тушую сторону. И на протяжении пяти лет... А, просто... Ой, ой, блин, Майл.ру, что ты творишь? На месте. У них был некий этап стагнации. Но начиная с 23-го года руководство наконец-то за голову. И 12 января ВКонтакте начинают удалять заблокированные аккаунты, тем самым производя чистку социальной сети. В то время я же не перемещал, что платформа применяется, а пока каждый день. И вот 18 Я когда это подметил? Бля. Надо было, кстати, зафиксировать э, тот момент, когда я сказал о том, что скоро ВКонтакте нахуй всех выебит. Я это все раньше всех начал говорить. И мне я только когда первый инсайдик мне вкинули, я такой типа, вам это озвучил. Блять, это нужно было записать где-то, чтобы потом выебываться тем, что я охуенный, я это, ну, быстрее понял всех остальных. Короче, блядь, я немножко проебался, конечно, но если покопаться в архивах, пока у меня еще с Твича не стерли эту историю, нужно срочно клепануть это и потом, ну, выебываться перед всеми, что, типа, а я же говорил. Это же самое лучшее вот это состояние, когда ты можешь, ну, а я же говорю, Блять! Блять! Вы видите вот эту штучку? Он, он, он, он... блядь! Он обводку на шрифт такую ебаную сделал, что тут маленькая точка некрасивая. Ой, блядь. Перфекционисты. Как у дела у вас? Вот она. Января вконтакте разрешают проводить гивы я понимаю что они идут в сторону заработка денег и в сторону популяризации видеоблогинга в интернете и вот уже 23 января пока музыка является раздел с подкастами я думаю наконец-то вы до этого додумались. я 23 января но я явно раньше об этом говорил блять пацаны я по постараюсь покопаться ну и просто блять за скриншочу а, короче а ну, просьба ко всему чату, если вам не сложно, можете покопаться в архивах моих записей, если вы найдете э, момент, где я говорю то, что ВК Play life выебит всех, и э, ВКонтакте скоро все будем там сидеть, ну, то есть максимально раннюю запись мою вот эту, мо мою фразу, я буду очень рад, благодарен вам, и я вам хуя сосу, если вы мне найдете этот клип, потому что я был, блядь, первый. Та то, что ВК развивает какую-то определенную новую модель не только ВК-музыка как слушай музыку, а подкасты и одношестные контент, связанные с сопотреблением через аудио. Затем, 27 января, ВК наконец начали наводить Опять порядок, точка. связанный с рекламой и личным кабинетом. Я понимаю, что обычному пользователю ВКонтакте это вообще не интересно. Но мне как инфлюенсеру понятно то, что ВКонтакте тем самым выстраивает некое рукопожатие перед авторами, видеоблогерами, музыкантами и всеми, кто приходит в ВК заработать. И после этого начинается бета-тестирование рекламы ВК. И вот 2 февраля они успешно из этого тестирования выходят. Появляется некая платформа, которая называется ВК реклама. Это единое платформа для рекламных проектов короче так как это попадет на резки я хочу просто показать а, для зрителей с ютуба почему VK Play Live уже лучше твича смотрите прямо сейчас я зашел на стрим куплиного вот он идет стрим куплиного да а, я могу взять перемотать стрим и посмотреть его в другом моменте вообще ну типа куда угодно а, если я хочу вернуться на прямую трансляцию я нажимаю на кнопочку лайф все, она в, в прямом эфире Следующий момент Есть такая кнопка, как упоминание Если тебя кто-то в чате упомянул То у тебя здесь будут отображаться все, все, кто тебя упомянул Это мега удобно Когда... Ну, то есть, на ВКонтакте уже э, предусмотрена такая штука Чтобы люди между собой общались в чате Не с самим стримером, а вели дискуссию И, ну, не проебывали упоминание самого себя же в чате Это пиздец удобно Следующий моментик Интеграция с Бусти. Я об этом рассказывал миллион раз. Все подписки на VK Play Live это подписки на Boosty. И ты покупай подписку, во-первых, сам можешь выставить суммы и разные уровни подписок, не, а не только 130 рублей, как на Твиче, а, а также еще и давать эксклюзивный контент на бусте. то есть дополнительный э, всякий контент записывать за деньги. То есть, ну, доход для авторов и контент для зрителей. А, еще что-то, какой-то моментик был, который я хотел сказать. А, ну и самое главное, как бы вот, есть такая штука, как сообщество, как участвовать. У тебя 100 онлайна, э, ты получаешь 50 тысяч рублей. У тебя 200 онлайн, ты получаешь x2, 100 тысяч рублей. Допустим, у тебя меньше, 50 онлайн это получаешь 27 тысяч рублей. Допустим, у тебя 25 онлайн, ты получаешь 12 тысяч рублей. тоже неплохо. Короче, ну, тут есть деньги. Тут есть деньги, в отличие от ВИЧа. На ВИЧа только донаты, на ВК лайве деньги. Отпусти и от э, сообщества. Но это в целом, вот, опять же, к добавлению ролика графа. Я не знаю, реклама это или нет, но я Подписываюсь под каждыми его словами пока что, то что ВК сейчас ебет очень сильно. ВК, и ты можешь уже гораздо удобнее закупать рекламу и продвигать свое сообщество. И вот уже 14 февраля выходит классное обновление для всех пользователей ВКонтакте. И вот оно уже действительно интересно, потому что каждый человек ВКонтакте может получить специальную галочку в профиле И это не может не радовать, потому что я с детства хотел себе галочку, я знаю, что раньше... Да, по тебе видно то, что ты тайшился составлять Мне, короче, выдали галочку в сообщество мое. Официально верифицированное сообщество, но для того, чтобы получить галочку полноценную на страницу, прям полноценную, как типа блогер, то есть галочку прям полноценную, это... Это нужно, короче, посты часто делать. Я вот залил сакру, 13 апреля уже три дня прошел. Прошло, я нихуя не залил больше. Короче, мне нужно как-то подготовиться и прям очень много постов хуярить ВКонтакте, чтобы получить полноценную галочку. Я не знаю для чего она мне нужна на странице, но в сообщество мне дали просто: типа, йоу, я блогер, я заливаю ролики, дайте на. Эти галочки покупали, было много людей, которые хотели, чтобы у тебя профиля была личная галочка. И чтобы люди видели, то, что твоя страница верифицирована. Эта же галочка имела уже другой характер, а именно она, серая, в отличие от верификации Атамана Сине. И она подтверждала актуальность своих личных данных о том, что это не фейк, это твоя личная страница. И 21 февраля появляется тоже очень крутое обновление, а именно ВКонтакте выпускает мессенджер для компьютеров. Они выпускают полноценное десктопное положение. это пропустил как для LB, так и для находится Я это пропустил, кстати. Я этого не слышал. Я что, хвалю Артема Граф? Я о чем-то узнаю в его роликах новое. Хуеть. Это, я об этом не слышу, нужно будет дотестить. Это тестирование. Как бы я плохо не относился к ВК, я до сих пор считаю, что Мелрой но которые просто взяли отобрали ВКонтакте у Паладурова, но при всем этом за Монополисты, блядь. Но если в отношении государства одного, может быть, и да, но монополисты я думал, они как-то больше это, ну, на всю планетку, типа. Ладно, может быть, я тут не прав. Короче, я не считаю монополистами, так как есть Яндекс. который просто еще в другую сферу абсолютно хуярит. То есть у нас тут дуополисты или что, или как это правильно называется. Те же Mail.ru пытались в такси, Ситимобиль, по-моему, это их э, детище. Они пытались еще в кучу сервисов, которые есть у Яндекса, у них не получилось. В тот же момент и Яндекс пытались в какие-то сервисы типа ВКонтакте. Опять же, вспомните Яндекс Эфир, Яндекс Яндекс.Дзен. У них это тоже не получилось. То есть, условно, есть две компании, которые так или иначе пытаются забрать кусочек друг у, друг у друга, но они конкурируют. Поэтому тут я не совсем согласен, так как у нас есть как минимум две компании, которые монополистом Малру я не считаю, потому что, опять же, есть конкурентная компания Яндекс. По месяц они сделали действительно очень много. В то время в ВКонтакте я замечаю то, что кроме обычного голосового сообщения в ВКонтакте появляется функция записи кружка, как в Телеграме, и на самом деле вот. Да. Она недавно появилась Просто, чтобы вы понимали, я думал, она всегда есть Я... Ну, просто это так совпало, что я Начал вести ВКонтакте, как только Ну, видимо, выходят обновление, И когда я первый, ну, решил кому-то ответить Кружочком, я... Ну, он у меня был Я такой, типа, наверное, это всегда было а оказывается, нет Монополист может быть не один Но когда э, две компании Конкурирующие, это уже уже не Монополизм э, э, Монополизм блять, в экономике. Ну, короче, нет, там дуополизм или как-то по-другому называется. Короче, две компании это тоже не есть хорошо, Однозначно, но это уже не, не монополизмом называется. тогда я уже понимаю, что ВК взяли за голову и начали делать что-то для людей, потому что вот эта функция действительно нужна. А еще кроме этого, я знаю, что каждому из нас нужны новые и классные кроссовки. Именно поэтому я расскажу тебе лайфхак, как ты можешь купить кроссовки всего лишь за 1 рубль. Ты понял, что недавно по всем новостям был скандал, связанный с Violberis. И они решили извиниться перед всеми. В ВКонтакте начинают тестировать формат. Именно поэтому я советую тебе поторопиться. Ссылка в описании. Я просто ВКонтакте начинает тестировать формат карусели для публикации. Это тоже очень классное обновление. Я надеюсь, вы видели в новостных публиках, как это работает решили пойти по некому пути Инстаграма и сделать это более удобно в формате карусели, когда мы можем прямо в посте переключать и смотреть какие напрашиваются. А ну это удобно. Также при этом пользователи сами смогут выбирать формат поста, сейчас доступна карусель и сетка. В то же время пока уже наверное на протяжении двух. Мне, в, мне я боюсь, что в один момент к станет слишком перена, перенагруженным. Я дед 22-летняя Я когда зашел с телефона ВКонтакте, я просто охуел. Вот эта вот кнопка сервиса которая не знаю как вам показать. Вот эта вот кнопка сервисы. И я просто начал тут листать, тут блять погода, спросите марусью друзья. Общество маркета, потом для вас какие-то Пиксель батлы трансляции, ВК, чекбэк желание рассылки Потом снизу снизу Пасха у меня Шаги ВКонтакте, популярные стикеры Мини-приложения, игра для вас Целуй и знакомься, блять, вот она нахуй Целуй и знакомься у меня Низу, Потом еще шаги, потом еще сообщество Потом еще игры, потом еще э, Спорт какой-то и музыка И все это в, одном, в одной вкладке Потом ты заходишь, не знаю, в видео, в клипы Мне, как деду Я не знаю, как вам но мне очень тяжело было раз, разобраться, когда я перешел вот в ВКонтакте. То есть, когда я начал грузить ролики, и такой, типа, надо привыкать к этой э, соцсетке, и рано или поздно YouTube заблокируют, э, нужно, типа, ну, разобраться, что вообще оно может. Я охуел, я, я прям реально, я несколько дней сидел и пытался привыкнуть к, к каким-то вот этим вкладочкам. Месяца начинает активно скупать популярных блогеров, стримеров. К сожалению, мне за это видео не платили. ВК, свяжитесь со мной, давайте сделаем какой-то видеоролик, что я бесплатно пиарю ваше приложение. И со 800 F5 и 6 160. Я понимаю, это стоковая тема, но Забавно, помните, как он купил камеру за 300 тысяч и он снимает цевкой 5 и 6, когда у него на камере 2 и 8. <свы> Вы не шарите, это так для гиков боевых задротов, но вот эта дырка, это короче размер дырки, она не совпадает с его. <свы> просто задушнился. Короче, они вспомнил просто, что у него камера за 300 тысяч. Вот она на ваших глазах. покупают Влад А4. Ты вообще читаешь комменты, да? Да, я читаю. Просто пока мне не, не на что ответить. Чебд, Эксайл и очень много стримеров и блогеров и начинают пушить ВК-плей как приложение для трансляции. ВК-видео это новый аналог Ютуба. Теперь все новые ролики выходят раньше, в моем сообществе, ВК. И ВК скупает у блогеров эксклюзивный контент, который пушится в их сообщество. То есть таким образом они повышают интерес к личной группе, потому что там публикуется контент, который ты на Ютубе уже не увидишь. Кроме того, наверное, все замечали, то, что наконец-то ВКонтакте нет. Это хорошо. Я думаю, никто не будет отрицать. Вы можете сколько угодно относиться ВКонтакте. Ужасная плохая платформа. Я тоже раньше так считал. А, сейчас они реально изменяются. Тут подписываюсь, опять же, по словам Артема Графа, меняются и в, и в лучшую сторону И опять же, сколько бы вы неплохо относились в ВКонтакте Насколько бы вы ненавидели эту платформу Я думаю, каждый из вас согласен То, то, что они делают для привлечения новой аудитории в ВКонтакте видео То есть выкупают блогеров, дают им деньги, чтобы они снимали эксклюзивный контент Это хорошо Плюс они эти, если согласны, что... Это правильные шаги То есть не, не тупая блокировка Типа, блядь, заблокирую YouTube, все придут в ВКонтакте Нет, они грамотно строят вот эту стратегию Платят деньги, чтобы люди переходили за эксклюзивным контентом чтобы люди в принципе понимали, что ВКонтакте есть контент эксклюзивный Что там можно смотреть ролики это очень грамотный шаг, это не тупая блокировка, это не какая-то рука Мордера там, а, стукнуть, заблокировать, Роскомнадзорнуть, нет, все грамотно и красиво делают, не могу вообще э, претензию хоть какую-то кинуть, типа, что они делают что-то неправильно и несправедливо, и, кстати, стоп-кадр интересный, извините. И теперь э, у каждого счет, кроме аватара, мы можем видеть какое-то оформление, допустим, вот мое, это тоже очень круто. Наконец-то они сделали что-то для дизайна в ВК. 3 апреля ВКонтакте ввели нововведение, благодаря которому можно настроить кнопку подписаться в личном профиле. То есть теперь люди, которые относятся к своей странице как э, к какому-то блогу, могут поменять кнопку добавить друзья на подписаться. Это обновление позволит отделить друзей от пользователей. Допустим, вот как это выглядит у меня. 1 апреля ВКлипы ВК запустили конструктор впечатления, теперь каждый может настроить ленту рекомендации с клипами по своему настроению. То есть в от того, что нам интересно. Еще многие паблики ВКонтакте строили за потому что ВК решили да. поменять систему ранжирования. Окей, Я об когда... этом в начале говорил. Есть такая тема. Не совсем красивая, но с другой стороны, если ВКонтакте хотят расти, то как будто без этого никак. То есть больше отдавать охватов бл блогерам, нежели всяким пабликам. Это не хорошо для пабликов, но хорошо с точки зрения продвижения своей платформы. То есть ВКонтакте здесь делает грамотно, блогерам тоже хорошо. Паблики жалко, безусловно, но как будто без этого никак. Хорошо. Нормальная новостная лента, чтобы там и не вот это весь шлак говна, разных пабликов, кто только волайкнул, это круто. Но они подписали новых э, инфлюенсеров и дали им охвата. То есть как это работает? У многих пабликов начали падать охваты. И где они? Они вот у этих блогер по типу Дилары, да, Лунаком и прочее, вот это вот за э, приспособленцев, которые ничего даже жизни не умеют, как следить своим лицом. У них почему-то появились охваты там по миллионам, по три миллиона, равнив ографию разного периода, а вот тут охват большой, а вот тут маленький. Как это Сейчас тоже интересный моментик покажу. Вот мое сообщество ВКонтакте. Перезагружу на всякий случай. Вот я запостил компьютер 1.3, похуй. Видос мой последний 1.6, похуй. Картинка со мной 2.7, похуй. Стул Ardor Gaming. 19 тысяч, блядь. В паблике, в котором, ну, от силы, вот, почти 4 тысячи подписчиков. 19 нахуй тысяч. Поняли, блядь? Я не знаю, как это работает, но... Я очень сильно боюсь, что если мы перейдем все-таки все ВКонтакте То очень будут какие-то странные штуки Что кого-то, блядь, поднимают, кого-то не поднимают То есть нереальные просмотры дают Это я не одобряю То есть даже вот у меня, где по сути я блогер, да Я пощу посты Какие-то нихуя не собирают А какой-то просто, блядь, стул нахуй с xt Нам в рекомендации Зачем ВКонтакте вы этот пост ебанули в реке Нахуя, это неправильно Они должны либо, ну, по интересу действительно соблюдаться Или чё? Или ВКонтакте хочет сказать, что стул, блядь, это самое интересное на, на, в моем сообществе. Вот этот ёбаный стул, блядь, интереснее всего, что я постил. Интереснее вообще всего, всех моих роликов, спойлеров, блядь, моего же контента. Или коробочек, блядь, с компьютером. Стул, блядь, интереснее ВКонтакте. Работает, я до сих пор не понимаю, но система сейчас не адаптирована и потихоньку меняется. То есть, сейчас мы видим, как БК полноценно создает из своей платформы не просто социальную сеть, а новый мир. Ты можешь mm -hmm. купить одежду, можешь общаться, можешь заказать такси, можешь э, оформить страховку. Можешь. Это интернет 3.0 или как он называется? То есть, когда. вот как в Китае, знаете, у них есть Вичат, и вроде бы, и там, типа вся жизнь. То есть, у каждого есть вичат у, у каждого, блять. И это что-то типа госу... Ну, это знаете, как если бы сейчас государство сказало, вот каждый житель нашей страны должен пользоваться такой штукой, но ну, добровольно, как бы. А без него ты просто ну, не проживешь в стране. Вот так же, как будто ВКонтакте хочешь стать. Посмотреть видео. Можно запустить прямую трансляцию. Все, что угодно, ты можешь делать в ВКонтакте. Ты открываешь, и для тебя весь мир доступен. И это смелый шаг именно поэтому многие блогеры и авторы высказывают недовольство потому что мы видим как ВК захватывает интернет по факту сейчас идет оптимизация ВК видео оптимизация стримов многие про это говорят я не исключаю что в дальнейшем YouTube закроют и мы перейдем все на платформу которая сейчас тестируется которая уже оптимизирована а именно ВК видео а за это видео я не против я против блокировки но я не против таких шагов для улучшения своей платформы когда выкупают когда улучшают когда создают свою вселенную как вот он говорит Пусть делают охуенные сервисы, охуенную всю штуку, да только так люди перейдут. Я думаю, аудитория, ну, да, привыкла к Ютубу, но если ему дадут лучший аналог, и при этом блогеры еще будут туда снимать больше всего на эксклюзивах, почему нет, это, это прекрасно. Но блокировать YouTube все-таки не надо. Как-никак, это уже какая-то жесткая сила, даже если ВКонтакте объективно станет лучше, все равно блокировка Ютуба, как будто вот жесткая рука такая, а, заблокировать, все равно люди будут недовольны. Платили, поэтому ВКонтакте говно платформа. Но если действительно, то для пользователя она стала гораздо удобнее, потому что сравни ВК год назад и сейчас, мы видим то, что многое поменялось, даже вот ты листаешь ленту, видишь эти шапки, видишь кружки, совершенно другие какие-то функции, и общение стало гораздо удобнее. А за это молодцы, за это респект, а вот все остальное, это, конечно, очень смело, и я не знаю, к чему это приведет. Спасибо за ролик, если... Это... Я тоже не знаю, к чему это приведет, но я одобряю действия ВКонтакте, пусть развиваются, я... Не собираюсь стоять в стороне, если мне там предложат эксклюзивный видос туда лить, я с удовольствием начну лить, я с удовольствием буду снимать ролики туда эксклюзивные, дополнительные, и как только ВК Play Live пофиксят э, свою задержку 10-секундную, я думаю, никто не будет против и перехода с твича на ВК Play Live, если там, ну представьте, для блогера условно больше доход, ну, больше доход, для блогера есть больше там возможность как-то улучшать контент, чего плохого в этом я не вижу Но опять же я уже миллион раз Насчет этого высказывался Пока нет Но как только так сразу Вот.